стримит сегодня вечером я сру ему в чате уже второй стрим про тебя пока эффекта нет продолжаем дальше захочет напишет как бы не хочет со мной стримить но это нормально не все обязаны как бы, хотеть со мной стримить Блять, если Стасай как просто опять в последний момент скажет: давайте переносить. Пошел он, блядь, нахуй, я не буду никие совместки тогда с ним делать, блять. То ж, блядь, как бы, э -э это ебаный рот, это типа одолжение не он мне делает. Я ему, блядь, делаю одолжение. Что, блядь, я на его хуйне появляюсь, в принципе. Он ту хуйню два раза переносит. Пошел он в срань, блядь. Сраный, блядь, колхозник, ебаный. Сиди сам там, блять, кадавра приглашай, блядь. Как будто это мне надо, блядь, чтобы, чтобы я, блядь, появился у стаса какой просто, блядь, на санном его канале, блядь.